Всем привет! Сегодня расскажу вам про 516 автобус Спринтер Туристический, который мой товарищ Сергей приобрел у меня. И он поделится сегодня своими впечатлениями об этой машине. Что хорошего, что плохого. Возможно, в сравнении с конкурентами. Сзади ребят повесили большой навесной багажник. Тоже его покажу. Он достаточно вместительный и удобный на дальней поездки. Сейчас спросим у Сергея, что он думает о при своей машине. Привет, Сергей. Здравствуйте. Расскажи, что здесь интересного по машине. Сказать... Ну, эта машина была куплена нами ровно год назад в, в салоне по продаже коммерческой техники мерседес, что находится в, на московском шоссе в поселке строителей в принципе автомобилем мы очень довольны э, несмотря на то, что это комплектация когда делают с автобуса, берет берется самая минимальная комплектация и, и уже без него производится автобус Но нам очень понравилось то, что здесь есть э, заводской электропривод двери это великое, делает никаких реек дополнительных, никакой грязи, смазки mm -hmm. и прочее прочее нет, открывается на полную ширину закрывается достаточно открывается достаточно быстро никаких посторонних звуков не издает после закрытия то есть очень удобно говорят что печка маловато не хватает вы знаете мы ездили в морозе 25 градусов и задний пассажиры не жаловались хотя у нас сзади стоит дополнительный автономный отопитель хоть и небольшой на 2 киловатт mm -hmm. но вот когда во время стоянок мы ожидаем пассажиров включаем его и достаточно тепло в заднем отсеке причем стекло одинарное здесь. Да, здесь утепления. нет стеклопакета, здесь просто одинарное стекло, нет никакого утепления вот этих двойными стеклами. А вот задний дополнительный автономный отопитель мы зимой ни разу не включались с пассажирами, потому что просто было тепло. Просто тепло, люди спрашивали, если нужно, мы включим, чтобы все было отлично, они Нет, они все устраивали. Ну, потому что не маршрутка, пассажиры сели, 8 киловатт вот этой печки за глаза хватает, чтобы отопить салон. Да, да, да, да. Вот мы когда планировали машину покупать, мы еще думали, блин, может быть нам инверторы поставить вдоль бортов, чтобы было тепло достаточно. Вот. Но уже потом, когда после первого же мороза показал, что это ни к чему достаточно этого. Вот. Что касается машины, очень доволен, что взяли машину с автоматом. Думали про механику, взять с механикой и прочее-прочее. Вот. Но очень понравился автомат. Он здесь семиступенчатый, достаточно четко переключается, нет, не задержит ничего. Вот. Очень удобно в пробках, очень удобно в горной местности на нем передвигаться. Он сам за тебя думает, ты просто смотришь, тупо вперед и соблюдаешь правила дорожного движения. Но по автомату вот никаких нареканий совершенно нету. Также дополнительно мы еще поставили багажник. Турецкий, достаточно удобный, не раскладной, он, он поднимается, дверь сделана в виде хлопушки. Существует mm -hmm. несколько же видов. Вот этот багажник у нас хлопушкой кверху поднимается дверь, чтобы в багажник, несколько уровней багаж. А есть еще, который багажник вот так вот разделяется. С да, и очень удобно, например, какой-то нестандартный чемодан, он просто ни в один из осеков не влезет. А у нас насчет этого вот именно искали такой. Ну что, пойдете покажу багажник, да, багажник. система Псевышно. его работает, как все сейчас увидим. Багажник. Багажник как слышал, камера задних. Пузов. Она есть. То есть это дает возможность более комфортного э, маневрирования. Но мы ее не подключали. Просто как-то когда все это оборудовали и забыли провести этот провод. Ну, вроде бы подсказывают без камер. Но кому интересно, он может подключить эту камеру и будет нормально багажник открывается очень просто То есть мы поворачиваем ключ mm. все он открылся и вот смотрите какой объем здесь чемодан стоит два ряда в зависимости от его габарита плюс вот небольшие чемоданы здесь тоже порядка очень много убирается у нас к сожалению нет что чемодана продемонстрирует но поверьте мы можем, Не, что глубоко да достаточно хорошо вот. он сделан вот видите из показанного крепление он усиленный каркас идет, причем этот каркас переходящий того, чтобы поддерживать сам этот поддон, да, поддон, да и вот он прикручен. И сам этот каркас уже, мы сейчас его откроем своим багажник, вы увидите, что он непосредственно крепится на петли, которые монтированы сами петли дверей самого автобуса. Он стеклопластиковый, тяжелый, порядка 55-60 килограмм. Два человека свободно его вешают. Делается легко, Снимается Т4 колесового мотоблока. к сожалению, у меня не было компота с Все. пожалуйста он открыт. Вот этот усиленный каркас. Вот усиленный каркас. Его открываете свободно. Вот он открывается доступ в багажник. Но сначала лучше загрузить этот багажник, закрыть его и потом только загружать этот. Значит, потом будет тяжело его достаточно тяжело открывать закрывать, а так здесь все работает, видите, дверь открылась без проблем, также без проблем и И все это в обратную последовательность идем назад. Ну, то есть это вот ограничитель, так сказать, гарантия того, что этот штырь никогда не вылетит, он никогда mm -hmm. не откроется. Прошу в салон пройти, посмотреть, что сделан и Хваленая немецкая дверь. Да, хваленая немецкая дверь. Очень нравится. Welcome. вытираем ноги. Да, да, да, да. Все как не хочется. Будет. На этой машине еще есть столики газетные, сетки с пластиком. Вот, я думаю, клиенты оценивают. Здесь не только столики и сеточки, здесь еще эти сиденья двойные. Они выдвигаются в проход, uh -huh. что на дальнее расстояние очень удобно для двух рядом сидящих людей. Блоки комфорта очень эффектные кондиционирования работают просто на опять с плюсом. Вот, на 5 с плюсом работают свет тоже очень достаточно яркий для обслуживания французов. Они в первую садятся, я выключаю свет, если едем мы по трассе. Сразу начинают включать вот эти фонарики и работают. Компьютеры, телефоны, то есть им это нравится. Угу. Дополнительно мы еще на этом автобусе, если обратить внимание, сделали. Вот такой репленный алюминий поставили для того, чтобы вот пассажиры, как правило, они стараются поставить ноги туда. Да, да, да, а, там вот. а там у нас как раз и предохранители, и электронные блоки. И чтобы этого не случалось, мы приняли решение вот загородить его эстетично. Телевизор, кстати, как на вот эту кнопку открывается? Да, открывается на эту кнопку нажимаете. Боюсь. Ага. вот он. И его видно со всех сторон. Управлением как с пультика управляется, так и с кнопок. Ну, как правило, второй свободный водитель, он и управляет этим для пассажиров, чтобы было видно. Угу. Вот из заднего ряда тоже просматривается хорошо. Да, достаточно хорошо. Динамики тоже есть штатные по центру в середине, и сзади два динамика. Всем звука хватает. Блок управления кондиционером тоже простой. Включил вентилятор, нажал кнопочку, все заработало, все, вопросов никаких нет. Не надо ничего думать, никаких рычажков. А так машина очень доволен, цвет сиденья достаточно хороший, нравится такой, он усредненный, то есть он не вызывает никаких эмоций нераздражительных, никаких таких агрессивных, он достаточно удобный. Ну, да, остаются какие-то следы, но это что ж, поделаешь. Для этого мы и есть, просто убраться потом, чтобы было все хорошо. А по расходу как у него в а, Вы знаете, вот летом ездили в Нальчик, когда туда почти тысячи километров, у нас получился расход, причем 18 человек, плюс нас двое, то есть получается 20 а человек багажник? плюс багажник. Мы укладывались в червоницу, а то и меньше 9 литров угу. ну вот Пока степям Калмыкии мы когда ехали, там дорога была плохая, больше 60-70 не ехали, достаточно медленно. Там вообще расход до смешного упадал. Мы думали, нам где-то надо придется искать заправку. После листы где-то чего-то нет. Мы дошли до, до горы, И уже в Пятигорском районе там мы заправились спокойно. Мы даже не ожидали, что это настолько будет. Вот. Зимой расход чуть повыше. Да, все-таки дизель он достаточно холодный. Его нужно постоянно подогревать. И у него поэтому идет расход ну, больше 10, приближается где-то, наверное, литром 13. Ну, печки. Да, безусловно, Прогрев. печки, конечно. А потом двигатель на улице холодный, и пока ты едешь до пассажирами, а бывает, к пассажирам нужно проехать километров 45-50, и он пустой, он просто не нагревается. Приходится включать догреватель. Угу. Но это дополнительный тратор топлива. Да. Пронумеровали мы сиденья. Угу. Вот для того, чтобы если люди когда делают заявки турфирмы, что они сразу рассаживали по местам, чтобы не было сыр-борога, где сядет, я это сяду тут, важно. я тут это, это ну, все вот, все и все Поэтому схема э, сидений мы всегда отправляем турфирмам или заказчику, и он уже сам распределяет, кого куда посадить. Сравнивали другие вот, автобусы. Фиат, Ситроен, Пиджо. Вот сначала я был такого мнения, что он, он поинтереснее тем, что хотя бы не весь передний привод и достаточно устойчивый. Но вот здесь система активной безопасности, ну подразумевается АБС, ЕСП, БАТ, БАС и прочее там до такой степени комфортно и культурно работает, что мы даже никогда не замечали, что у нас когда-то подмергивала лампочка ESP, потому что он такой все очень корректно производит. А, была тогда заявка в Йошкаралу, и причем на улице минус 13 градусов и пошел ливень. Угу. То есть, представляете, Говорит на улице мороз, а идет ливень. То есть стекло лобовое все направлено было на него, потому что все это замерзало. Машина покрылась панциром, а на асфальте, конечно, лед, но она достаточно уверенно, устойчиво ушла, и вот такого, чтобы намеков куда-то что-то э, занесло, скинул, никогда этого не было. Ну, в принципе, вот все, что я хотел сказать, хотел сказать. Машины мы очень довольны, очень довольны. Даже, ну, я бы сказал, на сегодняшний день, вот на сегодняшний день нет машины, Лучше на нашем, на российском рынке Плюс он достаточно высокий Клиренс намного выше Потому что зимой ведь Всякое бывает, с под машины вылетает огромный Снежно-ледяной ком угу. И просто уже некуда было никуда Не сворачивать ничего, пропустило между колес А мы даже не поняли, что он там и был, потому что достаточно. А вот на фиате и на Peugeot строение я больше чем уверен, мы его зацепили, потому что там клиринс в разы отличается. Ну, там mm. и шаруса передняя, а здесь карданом вообще ничего не было. Да, здесь кардан, причем это все так спрятано, что это нигде ничего. Так что очень довольны. Не надо бояться заднего привода, если есть в нем система активной безопасности. Да, просто надо попробовать прокатиться. да, уже да, да, да. Так что мой вам газа. совет, когда вы продаете машину, обязательно сажайте человека за руль, для того, чтобы он понял до какой степени эта машина надежная, и чтобы он был уверен, в именно правили свой выбор. Обязательно, все нужно с тест вот. Мы ведь, кстати, тоже покупали, прежде чем купить. Тоже провели тогда ну, тест-драйв, хотя это была и маршрутка, и на механике мы прокатились. Все понравилось, все хорошо, и тем более была зима, и гололед был. То есть очень уверенно она себя вела. И вот мы тогда приняли решение, все точно такую, но только с автоматом. И, кстати, Александр нам подсказал про это, за что мы ему и очень сильно благодарны. Потому что машина великолепна с автоматом. Очень хорошо. Во-первых, это долговечность двигателя увеличивает, потому что с механикой есть возможность и перекрутить его. Или, например, наоборот, например. не докручивать и ездить на масляном голодании. То есть по чуть-чуть пер переключать дизель, да, дизель вытащит. Вот, у двигателя все равно есть свои рабочие обороты, которые, чтобы не было масленного голодания, чтобы его не перекручивать. А автомат с этой. Проблемы вы справляетесь на раз-два, мы в Егру. Мы просто себя чувствуем пилотами. Как вот на самолете дернул штурвал, взлетел, опустил, штурвал, приземлился. И вот мы тоже самое. Спасибо, что вы к нам пришли, посмотрели наш авто. Спасибо, что показали. Было интересно. Я думаю, и ребятам тоже интересно будет и посмотреть видео и что-то прокомментировать. До новых встреч. До, До свидания. Так, спасибо. спасибо.